Что должны быть смыслом От взгляда и мечта О том, чем мы все заполнены Страхом и сломлены, И в чем наш интерес Как так вышла смена тем На погоду Или что вчера ты ел Не все еще потеряно Но для меня в этих словах Слышно только Давай не будем у, у тебя и справа уезжать, не возвращаться Не знаю, как мне подставляться под арест Лишь слово и как скроют, дискредитация Не слушай, что там за гном Наверно, как обычно разгоняют экстремистов Задёрни шторы до утра Лишь бы не уверить, что так громко серой массы Можно... Показывать ловко, перещёлкивать пультом, сбросив громкость до нуля. Легко переводятся стрелки, продлевая обходной путь. Уже не повернуть. Давай не будем обсуждать слоношки в путь. У тебя есть право уезжать, не возвращаться. Не знаю, как не подставляться под арест. Лишь злово и дверь вскроют дискредитация. Публичные акции – это не провокация. Убеждают все вокруг, что молчание – это наш друг. Как ковыряют дурные дети, муравейник тут разносил города – Врушают судьбы